Добрый день, уважаемые телезрители. Еще известный российский поэт Йосиф Бродский говорил, мы живем в этом мире безвыходно-материальном. И одним из инструментов для скрытия этих материй, вернее, самым главным инструментом, служит физика. И сегодня у нас в гостях директор Института физики Казанского федерального университета. Сергей Иванович Никитин, Здравствуйте. Добрый день. а также с вами журналисты Альберт бигбов и Рустам Вафин. Сергей Иванович, мы с вами сегодня встречаемся в преддверии завершения учебного года и преддверия ЕГЭ и вступительных экзаменов в Казанский федеральный университет. И поэтому мы наш разговор построим с тем, которые интересуют родителей самих определяющихся в своем жизненном пути абитуриентов. Скажите, пожалуйста, сколько студентов в 2019 году примет Институт физики КФУ? Спасибо за вопрос, но я не смогу на этот вопрос ответить кратко. Наверное, я должен сначала пояснить что такое наш институт потому что когда говорит институт физики предполагается что вот здесь вот люди занимаются только физикой а на самом деле наш институт в настоящее время можно разделить ну, так грубо на две половины то есть это некое традиционное классическое физическое образование и инженерное образование поскольку в настоящее время так сказать, без инженерного образования Невозможно не строить, не разрабатывать новые технологии, ничего делать существенного в промышленности. И э, объединяющее слово «физика» оно является, естественно, на всех специальностях. Но объединяет оно следующим образом. Самые основы в любой технологии все равно физика. Поэтому, говоря вот о том, сколько у нас студентов, я сразу скажу, что у нас есть направление подготовки «физика». В рамках этого направления подготовки у нас есть два профиля подготовки. Это физика квантовых систем и квантовые технологии. Одно направление, которое связано с самыми последними достижениями, разработками в области так сказать, материалов для квантовых технологий, квантовых технологий для так сказать, коммуникации, для передачи информации, для так сказать, защиты информации и так далее. Значит, второе направление – это физика живых систем. Поскольку э, ну, детальное изучение и понимание, а что же на самом деле происходит в живых системах, мы начинаем с подготовки физика живых систем. Всего на направлении физика мы в этом году на бюджет принимаем 50 человек. Сергей Иванович, а скажите, какое соотношение все-таки бюджетных мест и коммерческих? Э, значит, Примерно, я могу сказать, значит, всего, если интегрально говорить всего, но я немножко по по позже подробнее остановлюсь на каждом направлении. На бакалавриат и специалитет в этом году мы принимаем 270 человек на бюджетные места. Примерно по опыту прошлых лет это будет около 100-110 человек на контрактные места. Угу. Вот примерно у нас такое соотношение. И э, если сказать, сравнивать с, с другими там, специальностями, направлениями подготовки, то все-таки надо говорить следующее, что э, в отличие от юриспруденции, экономики и других направлений, по направлению технические науки, по направлению физика, математика. Не только в Казанском университете, но и во всей стране достаточно большое количество бюджетных мест, поскольку эти направления они чрезвычайно актуальны для развития ну, науки, технологий нашей страны. То есть это востребовано? Это очень, это, это очень востребовано. Иногда это кажется... Ну, что не совсем так, но реально это очень востребовано. И если вы позволите, я вот дальше пойду по нашим направлениям подготовки. Второе направление подготовки — это информационные процессы и коммуникационные киберфизические системы. То есть, по сути дела, все, что связано с передачей информации. Значит, и второй на профиль подготовки в рамках радиофизики — это квантовая и СВЧ-электроника. Это все, что связано с физикой лазеров, физикой, так сказать, систем, предназначенных для генерации и передачи информации на сверхвысоких частотах. На это направление мы принимаем 45 человек на бюджет. А, третье направление, это направление традиционное для нашего института и нашего университета, это астрономия. А, ну, я немножко уйду в историю. Дело в том, что первая кафедра астрономии в России была создана в Казанском университете. И это, на самом деле это мы направление, которое у нас и, по -научному, и в науке, и в образовании развивается достаточно интенсивно. Значит, профиль подготовки, на который мы будем осуществлять прием в этом году, это астрофизика и космология. Здесь, наверное, я обязательно должен сделать несколько пояснений. Дело в том, что если смотреть на саму специальность астрономия, это чисто научная специальность. Чисто научная специальность. Но в рамках вот того профиля, который мы реализуем, начиная с этого года, есть четыре поднаправления, на которых студенты расходятся после третьего-четвертого курса. Это и так сказать, астрофизика, отдельные направления, это космология, все, что связано с а, общей теорией относительности, с теорией гравитации и так далее. Значит, а, третье направление – это а, специалист по эксплуатации астрономического оборудования, то есть это более инженерная специальность. И четвертое – это учитель физики, астро, извиняюсь, учитель астрономии в школе, оговорился. Поскольку так или иначе мы даем двойной профиль, чтобы это была и физика, и астрономия, поскольку ну, в школе просто не хватит часов на учителя астрономии. Поэтому, все равно, поэтому я вот оговорился, что все равно это будет учитель и физики, и астрономии. А теперь я перехожу ну, к более инженерным специальностям, в направ, направлении подготовки геодезия. Профиль – это наземные космические технологии получения геодезических данных. То есть это все, что связано с картографией, с построением точных планов, ортопланов, используя космические технологии, значит так, данные получаем с искусственных спутников Земли, и то, что мы можем получить, используя беспилотные летательные аппараты, и в том числе, ну, как бы, Учим студентов, начинает с оборудования, которое используется на Земле, но реально в настоящее время практически это оборудование, так называемое там, теодолиты и так далее, оно уже не используется. Мы рассчитываем только на все, что получаем от спутников или беспилотных летательных аппаратов. Значит, на самом деле это очень востребованная специальность, поскольку любое строительство, любое планирование, всего чего угодно начинается так сказать, с, с карты местности, построения плана построение 3d планов и так далее это еще одно направление но сразу вам скажу а при чем здесь физика а вот для того чтобы понять как использовать правильно космические технологии для получения данных для того чтобы понять как правильно обрабатывать данные беспилотных летательных аппаратов как правильно с ними обращаться без знаний физики здесь невозможно значит есть еще одно интереснейшее направление которое мы наверное уже седьмой-восьмой год так сказать у себя 7-8 лет назад открыли, это инноватика. Даже по своему звучанию кажется, что это направление, ну, что-то больше связано с экономикой. А, но на самом деле это не так. То есть вот профиль, который мы реализуем, это управление инновационными проектами в сфере высоких технологий. Значит, в чем идея? Это инженерная специальность. И для того, чтобы человек мог управлять проектом, реализовывать деньги. Есть, когда мы разговариваем со студентами, взять в долг деньги в банке или, так сказать, у папы с мамой, он всегда должен до конца понимать этот проект. А это означает, он должен знать физику, математику, химию, всевозможные способы так сказать, обработки информации, в том числе, так сказать, и черчение, ну, и, естественно, имеется все на компьютере и так далее. И в том числе и экономику, и, так сказать, всю начало юриспруденции и так далее. То есть это такая смешанная, сложная специальность, буквально... Uh, наверное, дней 10 назад он разговаривал с руководителем РНД-центра компании Сибур, всем известная компания, и когда он узнал, что у нас есть такая специальность, он горячо поддержал это направление, поскольку СИБУ несколько лет назад он не указал точно, принял решение, что людей без технического образования на руководящих постах быть не должно. Наплодили uh, руководители проектов, которые не понимают, какой проект они ведут, не понимают технической сложности этих проектов. И теперь это упущение надо уверствовать. Обязательно. Потому что, ну, наверное, это где-то кажется даже возвратом к старой советской системе, когда каждый руководитель он рос от своего, своих технических знаний. Сейчас мы стараемся... Все, сказать, это был процесс долгий. Чтобы это ускорить, мы постараемся дать и те, и другие знания, чтобы ребята могли этим пользоваться. И получается у вас своеобразный... и Пахарь и чтец, и на трубе и игрец, да. он и экономист, он и проектант, ну да. вернее, он и руководитель проекта. Руководитель проекта, тот, который, понимаете, взять на себя ответственность за заметные финансы или организовать свой бизнес, это можно либо поверить кому-то, либо его понять до конца. А, такой вопрос. А давно ли это? Давно ли это специальность? У нас эта специальность, наверное, уже вот мы сделали... 4 или пять выпусков по этой специальности. Уже да, уже есть, и они очень востребованы. Все ребята тут же либо организовывают собственный бизнес, либо работают ну, где-то в разных фирмах, и значит, сразу вот перескакивая немножко на магистратуру, у нас есть также магистратура по этому направлению, и тогда те люди, которые, скажем, учились там по направлению другому, они могут в магистратуре приобрести дополнительно некоторое знание, поскольку базовая математика, физика, химия у них уже есть. И в этом смысле так сказать, они уже станутся более востребованы на значит, вот рынке именно управления высокотехнологичными проектами. Если не секрет число бюджетных и коммерческих мест, значит, по, этой по этой специальности у нас. Бюджетных мест в этом году 22, в прошлом году у нас было 20 бюджетных мест, в этом году нам дали на два бюджетных места больше, но набрали мы в прошлом году 30 контрактников и вот 20 на бюджетные места. То есть у нас получилось в прошлом году две группы на первый курс по инноватике. И желающих много? А, желающих достаточно много, но как, надо понимать, что... Реально мы так сказать, можем э, обучать, группы не может быть больше 30 человек и не может быть меньше 20-25. Поэтому мы вот оптимизируем во время приема, так что, если получается, то две группы. Скажите, След... да, а ведь проектант, вот, о том, что вы сейчас говорили, это же особенность психики, наверное, даже психологии человека. Как вы то людей? Там... А, значит, смотрите, на самом деле... Наверное, сказать, здесь не наша задача отбирать, поскольку мы не можем запретить поступить в рамках того, когда у нас есть план приема по ЕГЭ. Да? Здесь мы не можем как бы, что-то делать. Мы можем помочь реализовать потенциал. Но на самом деле оно и так и получается, что те ребята, которые вот, они больше мотивированы на сказать, развитие бизнеса, на создание каких-то предприятий, они идут на это направление. А, и, ну, в сравнении, скажем, с направлением там, физика, когда ребята есть, которые ну, вообще о бизнесе не думают. Они думают о том... Что о есть... дырах. Да, они думают О черных дырах. Они думают о сказать, там, квантовых технологиях, об устройстве мира ну, и так далее. О жидком водороде. Ну, Без это как бы... Так сказать, да, это уже, так сказать, а... Ну, если вы позволите, я пойду дальше. По да, то есть мы туда... вот эту тему будущих Илон Масков, которые вот этот вот готовят факультет, мы ее сейчас закроем и перейдем к следующему. Да, да. если да. можно, так сказать, я сразу скажу, что у нас есть специальный коллектив людей, которые отвечают на вопросы по всем направлениям подготовки, есть, так сказать, во всех, сказать, мессенджерах, там, каналах и так далее, общественных есть свои, свое представительство, и, пожалуйста, все вопросы, если я что-то там, естественно, в таком разговоре упустил. Это, я уверен, что я опустил много, вы всегда, пожалуйста, в может обратиться. У нас всегда существует дня открытых дверей. Это и социальные сети, да? И, да, и социальные сети есть... И, и Не только университетская. Нет, и социальные сети у нас свои социальные сети... Там есть канал в Инстаграм, есть, телеграм-канал, есть свои сообщества студентов, которые, кроме нас... Я имею в виду, что сотрудников института организуют общение с абитуриентами. Поэтому это ну, достаточно широкое сообщество, и там возможность общаться. Существует. Уважаемые телезрители, 10, по появились новые вопросы, задавайте, с удовольствием ответят. С удовольствием отвечу, всегда рад буду ответить. Ну и, если позволите, я продолжу дальше раскрывать первый вопрос. значит Следующие два направления, они связаны с информационной, информационной безопасностью. Когда мы живем в рамках четвертой цифровой революции, естественно, самое дорогое – это информация. И информацию, если она деньги, то ее надо уметь защитить. То есть, если раньше деньги были в банке, и банк надо был защищать, то сейчас надо защищать информацию. И вот у нас есть бакалаврское направление по информационной безопасности, значит, которое значит, специализируется на информационной безопасности автоматизированных систем. Значит, здесь я должен сказать следующее, что абитуриенты могут стать перед выбором, поскольку есть информационная безопасность в Институте вычислительной математики. А, в чем разница? Разница в том, что а, для того, чтобы делать системы защиты информации, должны быть две сказать, компоненты. Это оборудование для защиты информации и программный продукт для защиты информации. Карты софт. Мы значит, специализируемся на карте ну естественно, для того, чтобы его сделать, уметь с ним общаться, мне всякого сомнения, мы ведем и программирование на высоком уровне, потому что это тоже надо уметь делать. Но с точки зрения подходов, методов, это, прежде всего, оборудование для защиты информации. И то, что я сказал вот в рамках данного направления, это, прежде всего, автоматизированные информационные системы. Как передается информация по автоматизированным системам передачи информации, как ее защитить. На этом направлении 25 бюджетных мест. Но ну, примерно, как бы, если смотреть по прошлому году, 10 а, контрактников на этом направлении тоже было. А не кажется, что это мало? Потому что вот... Сейчас объясню, сразу отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что мы, и мы имеем еще, кроме бакалавриата, специалитет. Это 5 лет. Он более, сказать, конкретный, более прикладной. И это, так сказать, уже информационная безопасность распределенных систем связи. То есть те, которые распределены по многим уголкам. Это более, так сказать, такая прикладная специальность. Срок обучения 5 лет. Там у нас эту специальность мы открыли в прошлом году. План приема пока 19 человек. То есть тогда, когда мы открываем новую специальность, всегда план приема, он небольшой. Но вот когда мы готовим, так сказать, уже порядка, вот если смотреть, это у нас получается уже 44 только бюджетных места. и Если мы набираем 15-20 человек на контракт, этого достаточно для нашего региона. Я имею в виду по так сказать, данному уровню специализации, потому что есть информационная безопасность и значит в качестве, так сказать, то, что он изучает в колледжах и так далее, а вот высокую уровень ребят их достаточно. Очень много у нас уходит тут же в ну, ОСЕЛ. Они вас... сейчас хедлайнеры по этому да, направлению? Да, очень много ребят работает у нас в ICL. и каждый выпуск, когда мы вручаем дипломные работы, приходит руководство ICL и вручает подарки значит, нашим выпускникам по информационной безопасности, приглашая их работать к себе. Ну, а, ц... это, конечно, хорошо, вот, но еще бы целевиков подгоняли бы. <существует> ну, давайте вот здесь вопрос с целевиками. Вы знаете, что в этом году ситуация и по... на уровне, а. так сказать, законотворчества, как подходит к целевикам в этом году изменилась. То есть, если сейчас государство приняло ряд нормативных документов, когда существенно большая ответственность, когда просят подготовить целевика со стороны к предприятию и от значит, государства к значит, обучающемуся. Поэтому я бы сказал так, значит, что вот то, что было раньше, целевики, это все-таки немножко, сказать, когда человек мог быть целевиком и мог уйти в любой момент, куда захочет, и не был реально привязан нормативными документами, то эта ситуация, она, я ее не совсем рассматриваю как реальная целевая подготовка. А вот сейчас, с этого года, там нормативная документ, документация такая, что должен быть трехсторонний договор между университетом, предприятием и обучающимся, и там все достаточно жестко прописано будет. Поэтому это настоящая целевая подготовка, вот я скажу так, она заработает реально с этого года. Но можно прогнозировать, что ICL и другие компании они ну, с удовольствием конечно. начнут. Я почему спрашиваю про направление информационной безопасности? Буквально 5-7 лет назад а, интерес к этому направлению был очень маленький в части коммерциализации. Тот же ICL, вот если м -м, донялось очень плотно и очень хорошо буквально вот последние несколько лет этим направлением. И вот, наверное, как вы прогнозируете, пойдет это направление информационного бизнеса? Ну, на самом деле, я бы сказал так, оно давно пошло, потому что у нас уже, ну, наверное, 6 или 7 выпусков мы уже сделали по, этим, по направлению бакалавриата. Mm. А вот специалитет мы открыли только в прошлом году, дополнительный к бакалавриату. И все выпускники, они абсолютно востребованы. И, на самом деле... Вот я скажу, может быть, это минус к нам, uh -huh. значит, у нас для того, чтобы преподавать, нам хотелось бы, чтобы они оставались у нас. Но они настолько востребованы, что за последние пять лет только один выпускник остался на место работать в институте физики. Поскольку, ну, работая в таких, так сказать, крупных IT-компаниях, как ИСЕ или многие другие, там зарплаты существенно выше, и они, так сказать, спокойно работают там. То есть они востребованы так сказать, ну, достаточно так сказать, серьезно. Модное хлебное направление. Модное хлебное направление плюс на слуху. Сказать, это очевидно. А что с остальными направлениями? С остальными направлениями я скажу так, значит, что есть еще направление по нанотехнологиям и микросистемной технике. Это все, что связано с разработкой и применением нанотехнологий, и в том числе для микро и наноэлектроники. Значит, это направление, оно достаточно сложное для обучения, поскольку на нанотехнологии, значит, надо понять с самого начала, как что получается. И это довести до применения. Это тоже инженерная специальность, достаточно непростая, я бы сказал, но а, набор у нас 25 человек, она востребована. А, к сожалению, заметное количество выпускников уезжает из Татарстана, поскольку... Ну, не, не все до конца востребовано нашей республики, ну, просто, так сказать, из-за профиля нашей республики. Но э, я бы сказал так, что, э, значит, э, достаточно много наших выпускников, они, вот, выпускники два это, выпускника этого года, они, так сказать, э, э, принимаются на работу в Объединенный институт ядерных исследований. На работы по нанотехнологиям в этом институте. То есть они достаточно широко значит, у нас уезжают в разные ситуации. А вот подобные э, специальности, она в других вузах есть по нанотехнологиям? Значит, смотрите, так сказать, такие специальности, конечно, есть. И есть такие специальности и в Москве. Значит, есть такая специальность в Санкт-Петербургском университете. Есть подобная специальность в УТМО, но в каждом вузе есть всегда своя специфика. На чем мы акцентируем наше внимание. Это я скажу так, что это касается вообще всех направлений подготовки, что, естественно, мы что-то знаем намного лучше, в чем-то у нас существенно больше компетенций, и эти компетенции мы стараемся передать нашим студентам. И очень часто за общим вот этим вот названием не всегда стоит, ну, как бы, в каждом вузе одно и то же. Поэтому вот, мы специализируемся прежде всего на том, чтобы. Я говорю по направлению нанотехнологии. Угу. Чтобы так сказать, наши студенты могли так сказать, очень хорошо ориентироваться в а, всевозможной диагностической как аппаратуре, так и методов, которые необходимы для применения этих технологий. То есть здесь сугубо прикладное. Здесь, сугубо, здесь фундаментальная часть. То есть они могут идти как в науку, так а. и в прикладное. То есть у них есть выбор. И я бы сказал так, что но ну, где-то процентов... 30 выпускников бакалавриата, они поступают в магистратуру по направлению физика. Они продолжают, они имеют такую возможность, зданий у них достаточно. Вы сказали, что у вас есть еще по направлениям? Да, значит, есть. Давайте еще послушаем. Потом. Значит, я по направлениям, значит, вот еще одно направление, которое у нас состоялось пока только два выпуска. Это направление называется «Биотехнические системы и технологии». Профиль которые мы там организуем это медицинская томография физические принципы и приборостроение то есть вообще вот, чтобы слово биотехнические не пугало часто биотехнику путают с биотехнологиями то есть биотехнологии это все-таки химическая часть а биотехника это относится к инженерии то есть это связь между прибором человеком измерением э, каких-то параметров в медицине для человека ну, для, для человека или животного то есть это вот приборная связь между человеком и, и другим живым объектом и прибором. Вот это вот биотехника. Значит, наш здесь, так сказать, сила это томография. То есть мы значит, раньше в основном здесь занимались методами ядерного магнитного резонанса, томографии, которая основана на этом методе. Значит, после того, как у нас был открыт в онкологическом центре, значит, наш центр с позитронно эмиссионным томографом, ПЭД-центр. Сейчас мы специалистов готовим и туда. И одновременно по этому направлению, по так сказать, направлению, связанному с компьютерной томографией, мы работаем с, с рядом с лабораторией Объединенного института ядерных исследований из Дубны. То есть это такой вот все, чтобы, для того, чтобы понять, что лучше увидеть. Поэтому так сказать, анализ крови это одно, но все-таки лучше понять и лучше увидеть, и мы здесь в этом направлении достаточно плотно работаем. Это также востребованное? Это, естественно, востребованное направление. А, и я бы сказал так, что а, оно востребовано там, где ведутся, прежде всего, разработки аппаратуры. А, мы одновременно учим наших студентов, но для того, чтобы, если что-то случилось, у них всегда а, было, была возможность заработать, в том числе мы учим эксплуатации различного медицинского оборудования. Но реально в больнице идут мало. Очень много наших выпускников работает ну, в различных либо представительствах зарубежных фирм, либо в компаниях, которые поставляют зарубежное оборудование для того, чтобы помочь его эксплуатировать. А в Дубне есть тажировки Остаются? А в Дубне есть стажировки. Я, может быть, отдельно про Дубну расскажу, поскольку Хорошо, у нас есть совместная кафедра. Значит, мы вернемся к этому вопросу. Ну, и последнее наше направление подготовки, это педагогическое, учитель физики и математики. На самом деле, в общем-то, кажется, где тут физика, где тут, так сказать, педагогика, но мы крайне заинтересованы в успешном развитии этого направления и успешной подготовке наших студентов, поскольку мы завязаны жесткой обратной связью. Какой выйдет учитель, такой придет на вход к нам абитуриент. И поэтому мы, так сказать, вот эта идея была предложена, когда создавался федеральный университет Ильшат Равкадыч, распределить значит, по институтам а, на педагогическое направление по профилям подготовки. И, ну, и, и это дает какие-то плоды? Может, а, лучше было бы на ПЕДе все оставить? Вы знаете, тут вопрос на самом деле, вот скажу так, реально в чем значит, принципиальная разница? Значит, если было это отдельным институтом, то преподаватели, которые работали и готовили студентов, они должны были, ну, прежде всего, знать физику, разные ее, так направление для того, чтобы учить, а потом уже педагогику и имеется в виду методику преподавания физики и все, что с этим связано. Значит, в Институте физики проблем со знанием физики, с количеством преподавателей, которые могут преподавать физику, таких нет. Поэтому мы используем все вот эти вот ресурсы чисто на методическое обучение, на то, как правильно учить, как правильно так сказать, решать задачи, как правильно ставить эксперименты с точки зрения уже подготовки для школьной подготовки. Поскольку мы сказать, на своих преподавателей, мы взяли вот эту вот подготовку по физике и математике. А такой тогда вопрос, а вы видите результаты эти на подшепных школах? Ну, на самом деле мы видим, да, смотрите, у нас, вы прекрасно знаете, что а, обе наши, оба наших лицея, это вот площадки для наших педагогов. Мы регулярно, так сказать, туда отправляем, на все практики наших сказать, студентов, получаем отзывы, здесь есть обратная связь поскольку ну, мы знаем всех преподавателей из лицеев, и в этом смысле они ну, нам помогают и корректировать, что мы что-то там не так сделали и так далее. Но на самом деле, я бы сказал так, что когда люди в большей степени занимаются, я бы сказал так, педагогикой, естественно, так сказать, спроектированной на преподавание физики, в этом смысле получается результат лучше. Вот если уж как бы постоянно отвечать на ваш вопрос, очень много выпускников старого физфака, которым так много лет был, работают в школах. Дело в том, что прежде всего надо знать предмет, а потом, как его подать. ну ведь знать-то, здесь же не надо знать сверхпроводимость. Это, вот, понимаете, это вот так Теорию поля и прочее. Я бы никогда, я вот никогда с вами не соглашусь. Объясню почему. почему? Потому что кажется, что а, объем знаний нужен небольшой. Но даже для небольшого объема знаний нужны другие знания, чтобы они придали уверенность в том, как вы это подаете. Я всегда, когда говорю а, про вот учителя, Значит, я могу привести такой пример, что, но ну, сейчас уже остался в живых один человек, который у нас работает, один от нас ушел. В одном классе после войны учились четыре мальчика. И все четыре мальчика стали профессорами физики. Просто потому, что был такой учитель, который проявил им любовь к физике. Это вот роль учителя. Но он не мог проявить любовь к физике, глубоко этого сам не понимает. То есть он бы давал вот этот объем знаний, но кроме объема знаний нужна любовь, нужно убеждение, что это нужно, что это правильно, и этим надо заниматься. А вот, вот этого без больших знаний уже не получится. Я извините, что в такую дискуссию с вами... Прекрасный ответ. Так что... Но это, я бы даже заметил, это ложится в убеждение нашего уважаемого ректора Ильшата <как> Гафурова, который говорит, что любое подразделение нашего университета, оно должно заниматься не только какими-то, не только какими-то прикладными задачами, но воспитывать и учить. Это он абсолютно прав. Готовить, готовить кадры, потому что кадры это наше все. Конечно. А там аппаратура это дело уже. Ну, оно и то и другое ну, связано, оно... но одно без другого не бывает. – Диалектика. – Да, одно без другого Сергей не бывает. – Сергей Иванович, вот вы сказали о том, что каждый вуз, а вообще в нашей стране еще с советских времен была хорошая физическая школа, и в наследство досталось достаточно, в том числе, много вузов физической направленности, которые, в названии которых есть слово «физика». – Сегодня вы нам приоткрыли вот, да, свою э, покров, и понятно, что слово «физика» там распределяется на очень много направлений, которые… Иногда, кажется, далеки друг от друга даже. А, и тем не менее, вузов много в стране. Есть хорошие, там, Новосибирск, Москве, в Питере вузы физические, да, школы. И вы сказали, что каждый вуз имеет свою специализацию. Вот что можно посоветовать родителям или ребенку, да, вот у него есть интерес к физике. А, с каким идти сразу туда, а с каким только к вам. С таким интересом, какие направления, когда человек интересует? Ну, вот я бы, так сказать, опять-таки, вы задаете достаточно сложные вопросы для такого однозначного ответа, понимаете? Попробуем. Дело в том, что интерес это детский интерес. Он еще мал, ну, практически не сформирован. Поэтому, так сказать, он больше сформирован по ну, неким, так сказать, таким повторяющимся словам, так сказать, которые он слышит или читает в интернете. Значит, я бы сказал так, значит, что на самом деле, сказать, вот противопоставлять, скажем, там МФТИ, там, Санкт-Петербургский университет, МГУ, Новосибирский университет, Казанский университет это на самом деле полная ерунда. Потому что мы все вместе живем в одной так сказать, упряжке, мы вместе занимаемся большим делом физикой. Значит, если говорить, куда лучше идти, то, наверное, так сказать, надо разделить ответ на несколько направлений первое направление по интересу значит вот продолжая то что я уже начал говорить поскольку не сформировавшийся интерес у школьника это родители хорошо понимают прежде всего надо поступать в тот вуз где шире направление подготовки поскольку когда он будет больше узнавать он будет больше определяться что ему интересно и так как он потом может себя реализовать. То есть, чем больше ВУЗ дает общего, тем ему легче потом определиться в жизни. В этом смысле, я думаю, что, наверное, мы примерно, так сказать, здесь все одинаковы. Но это очень важно, поскольку, ну, скажем, если там даже говорить обо мне, я всегда привожу пример относительно себя, потому что я себя лучше знаю. Когда-то я там в школе увлекался радиотехникой, паял что-то, получалось что-то, не получалось где-то что-то я понимал там, что-то не понимал, и поступил на радиофизику. Но выяснилось, что, оказывается, вот есть такой абсолютно большой интересный мир квантовых систем, и, начиная с третьего курса, я смог полностью переключиться в это направление, и мне ничего не помешало. И, и плюсом большим, все радиофизические знания, которые я получил, я использую до сих пор. То есть я могу, так сказать, делать там, и экспериментальное оборудование, сказать, даже, иногда, даже сейчас иногда сижу с паяльником, когда что-то там делается, там сижу за компьютером, зарабатываю схемы, но это на самом деле важно. Второй момент, значит, когда мы говорим по интересу, значит, вот для детей, которые, надо тоже детей разделить на две части, которые определились идти в науку и которые хотят стать инженерами, которые хотят стать, так сказать, которые хотят что-то делать. Делать руками, дел, я имею в виду на выходе иметь какой-то э, продукт существенно больше, чем явление, теорема там или еще что-то. Так вот, э, для детей те, которые идут в науку, э, значит, я бы сказал так, что в нашем университете тот задел, который был сделан там и нашими учителями и развивается, это прежде всего физико конденсированного состояния. Все, что с этим связано. Это, так сказать, все, что связано с распространением радиоволн в радиофизике. Ну, и я сейчас не, не говорю уже о традициях в, в астрономии. Если мы говорим о, так сказать, детях, которые хотят идти в более прикладную область, то тогда, так сказать, надо... Вот здесь я бы сказал так, что я бы посоветовал каждому родителю пообщаться с нами, когда они начнут думать, будет возможность поговорить с каждым руководителем, руководителем каждого направления подготовки, и все нюансы я займу очень много времени сейчас. Мы так сказать, там просто-напросто расскажем. Понимаете, это очень сложно, но вот объяснить за 5-10 минут. Так сказать. Вы алгоритмы объяснили да, да. до Сергей Иванович, а вот смотрите, был советский проект, в котором Советский Союз, СССР, в котором... Невероятное большое внимание уделялось подготовке физиков, и мы лидировали в мире по, всем, по этому направлению. И сейчас вот возникает такой вопрос. Вот школы научные, которые остались того времени, которые... Они у нас в университете. Что вы расскажете про эти научные школы? Это, наверное, ядерно-магнитный резонанс. Ну, да, это, конечно, магнитный резонанс. Это, давайте я как бы, так сказать, скажу так. Вот Если говорить о направлении физика, то, естественно, это все связано с продолжением работы Евгения Константиновича Завойского. Да. Причина, я думаю, что вы тоже хорошо это знаете, она связана с тем, что Евгений Константинович после открытия явления электронного магнитного резонанса вынужден был уехать и заняться атомным проектом уже в Арзамасе. И поэтому, значит, вот уже, сказать, дальнейшие все работы, они проводились там вот у нас в университете в лабораториях и лаборатории магнитной радиоспектроскопии и кафедрой по этой лаборатории, или лаборатории при кафедре. Здесь все очень тесно. И mm -hmm. на самом деле у нас был большой наш учитель Семен Александрович ну, вот мы, мне удалось, я, наверное, был, ну, наш вот выпуск был последним, который слушали его лекции. Он умер в 1982 году. Значит, я ему сдавал экзамены и так далее. И вот это вот направление, когда он смог все для того, чтобы понять основы, нюансы и что дает магнитный резонанс он привлек и собрал вместе теоретическую физику вместе собрал различные методы оптической спектроскопии различные другие методы исследования конденсированных совет Пол, вот получилась школа с мировым именем да, научная да это школа с мировым именем и сейчас на самом деле мы значит вот эту школу как бы естественно стараемся сохранить и работаем в этом направлении в течение многих лет. Но ну, пока вот организовывался конкурс ведущей научной школы России, был такой вот конкурс, который организовывался в Министерство образования и науки Российской Федерации. Мы там всегда присутствовали, побеждали в этом конкурсе. Я имею в виду школу магнитного резонанса. Но я единственное, что хочу сказать, что все-таки наука, она сейчас трансформируется больше в том, что мы сейчас в большей степени идем не от метода, а к задаче, к какому-то практическому или какому-то какому-то явлению или практическому применению. Потом, поэтому, но ну, я бы сказал так, что э, то, что э, традиции мы естественно сохраняем и развиваем, но все равно как бы, больше в не методикой, не методом, а уже применением всего для развития конкретных там других задач. То есть иначе, так сказать, это уже сейчас не восстанавливалось. Как, столь интенсивно, как раньше. Значит, вторая школа, которая в нашем в институте у нас бывает, это школа все, что связано с распространением радиовол. Значит, и здесь э, такие так сказать, люди, как Костылев, профессор Костылев, значит, они вот, э, все это организовывали, профессор Романов покойный тоже, так сказать, и в настоящее время вот, э, многие направления наши, в том числе инженерные, выросли из этой школы, поскольку Распространение радиоволн, тут и защита информации, тут и э, современные коммуникационные системы, э, тут на самом деле и все, что вот э, немножко, может быть, дальше у нас с вами зайдет разговор о том, как мы вот делаем там интеллектуальные, сказать, интеллектуальные транспортные системы, же тоже идет от такого банального в прошлом, кажется сейчас банального, научного направления, связанного с распространением радиоволн. Это все, так сказать, с этим связано. Ну, нельзя как бы не упомянуть наших, наше направление, все, что связано с астрономией. Шука Хабибулин, Хабибурин, который вот последний, так сказать, из последних таких лидеров, ну, Найля, получится, Хибурин, который еще жив. И вот надо сказать, вот эти вот школы это все равно базис нашего института в настоящее время. Это козыри. Это козыри, которые мы, как бы, естественно, используем. Заходим. Да. И а, вот. Вы правильно сказали, что э, не стоит зацикливаться на тех или иных направлениях, пусть даже с традициями, пусть даже там, со славным прошлым. Их, конечно, надо халить и лелеять. Но э, вот вы правильно сказали, что надо ориентироваться на что-то новое. И У нас в университете, э, вы, э, я хочу обратиться к телезрителям, э, здесь концепция стратегических единиц. И одна из этих стратегических единиц, она связана с космосом. Если вы внимательно слушали Сергея Ивановича, он неоднократно, и когда говорил о специальностях, звучала та или иная тема, связанная с космосом, с космологией. Вот. И вот ваше мнение об этой развитии? Это стратегическая единица. Ну вот я бы сказал так, значит, давайте я вот здесь вот немножко как бы скажу так, что это опять-таки очень хитрое так сказать, такое вот сообщество, такое содружество, которое нам удалось организовать. У нас есть астрономия, это прежде всего эксперименты, связанные с получением новых данных. У нас есть э, кафедра теории относительности гравитации, это космология, это объяснение астрономических данных. У нас есть радиофизическое направление, которое позволяет думать о том, какие новые приборы можно для этого делать, о том, как получать, передавать информацию. И все это вместе, оно на самом деле и дает вот тот синергетический эффект. То есть, если бы, скажем, так сказать, ограничиться только вот, так сказать, в прямом понимании слова «космос», но это, наверное, мы должны были ограничить только кафедрой астрономии и коллективом, который работает в этом направлении, потому что только они реально занимаются вот этим дальним космосом. А вот если говорить все от распространения радиоволн, там, ближнего космоса, сказать, как мы его называем, среднего, дальнего, вот это все нам удалось объединить в рамках такой стратегической академической единицы, которая называется «Астровызов». То есть да, синергия... Дает совершенно да. уникальное да. свойство, нежели сумма разрозненных частей. Это, значит, Я могу вам привести проект, который вот мы продвигаем в настоящее время. Проект связан с тем, что мы пытаемся понять, возможно или нет, и разработать технологию АРОИ наноспутников. Когда мы можем запустить большое количество наноспутников, их всех связать в единую информационную систему, и получать данные, сказать, абсолютно уникальные, используя все эти наноспутники и как большую антенну, и как, и, с одной стороны, принимая информацию, и как большую антенну для передачи информации на Землю. Вот мы занимаемся вот такими, может быть, в настоящее время, кому-то кажется, что это абсолютно, так сказать, ну, мифические проекты. Пока это все вот оно э, на стадии того, что мы это пробуем, не на наноспутниках, мы это пробуем на беспилотниках, как их вот связать здесь, как этими Коптами ну, управлять? Но мы идем, мы и Иванович, сейчас вы знаете, какие а, бурные дебаты сидят в связи а, с изоляцией. Ну, будем говорить речь своими именами. Информационная безопасность страны, а, ее определенные изоляции. А, и вот сейчас идет а, проект OneWeb, Понятно, который, да, знаю, который вот, а, близок вот, по звучанию, по а, тому, что вы говорили. Это э, вот эти наноспутники, это речь идет о похожем проекте на OneWeb? Нет, это, на самом деле наноспутник это означает следующее, что это очень небольшой спутник, размеры которого не превышают 10 на 10 на 10 сантиметров. Да? Это вот размеры спутника. То есть наноспутник это определяет ну, просто его размер. И одновременно можно запустить на э, носители, ракетном носителе, большое количество наноспутников. Второй вопрос, как мы будем их использовать. Да. Это второй вопрос. Вот мы говорим о, немножко о других проектах. Мы говорим о том, когда он работает не один, а в системе. И когда эта система она распределена, и она обладает своим интеллектом, который мы пытаемся ее научить. Вот это то, что мы так сказать, вот сейчас этим занимаемся. Это очень сложная задача. А конкретные прикладные задачи, это уже будут навешивать? Ну, я не могу все конкретные прикладные задачи сейчас озвучивать, но они все двойного назначения, естественно. Конечно, конечно. Эти все задачи двойного назначения. Вот, кстати, по поводу двойного назначения. Физики традиционная куют щит нашей Родины. Есть, есть такая фраза, да. Да? При этом современный мир, в нем много интересного, много соблазнов. Соблазнов в хорошем смысле этого слова. То есть посмотреть мир. Посмотри. И, скажем так, бывает ли такой конфликт интересов, когда молодые люди идут в физику, но при этом они получают запрет на выезд, допуски. И, то есть, и часть жизни их в этом смысле отпадает, на много много лет. И бывают ли конфликты у людей, внутренние конфликты может с этим столкнуться? Ну, я могу сказать так, значит, что это действительно серьезная проблема. Тогда, когда, так сказать, мир открыт, и молодые люди, естественно, могут а, ездить туда-куда, отдыхать, отдыхать там и так далее, то а, на самом деле такая проблема, она в явном виде существует, и эта проблема, скажем, почему такие, так сказать, а, ну скажем, там монстры, как там Саров, там тот бывший Арзамас, да, сказать, там, там Снеженск там, и так далее, не имеют молодых кадров. Это одна из причин, почему их там нет. То есть там есть филиалы там, московских вузов, но они все равно потихонечку оттуда пытаются уехать. А на самом деле, наверное... Уровень работы, вот дабы не пугать, во-первых, абитуриентов, я скажу так, что уровень работы по задачам, так сказать, скажем так, двойного назначения, он бывает абсолютно разный. И сказать, есть конкретные проекты, где все там уже сказать, говорить ни о чем нельзя. А есть научные разработки, которые так или иначе могут быть использованы в этом направлении. И в этом смысле, вот как раз в нашем институте, мы идем по второму пути. То есть количественно, я так понимаю, людей с высшим допуском мало. У нас э, практически мало. Я Сейчас... хочу успокоить да. э, э, и абитуриентов, и родителей абитуриентов. Э, То есть, все закончив как... ваш вуз, не обязательно ты пойдешь с, нет. в список запроса... Нет, нет, нет, давайте так. Во-первых, когда закончишь, никуда не попадешь. Нет. Объясняю почему. Но ну, раз, так сказать, у нас открыт прием. И раз наши, но все рабочие программы, дисциплин, все наши учебные планы, они висят на сайте, значит, это все открыто. То есть, а вот второй момент, как применять эти знания, это уже... А много у лесников вашего института ну, находятся и применения за пределами нашего Родины? А на самом деле, это, сказать, это вопрос такой, я бы сказал, с большим историческим прошлым. Естественно, сказать, если говорить по сравнению там, с 90-ми годами, когда выезжали все, то сейчас мы стараемся как бы удержать. Прежде всего я скажу так, значит, что до настоящего времени, с советского времени диплом Института физики признается в любой стране. То есть никаких дополнительных курсов, Ничего проходить не надо, этот диплом признается. Но это торговая марка советский физик. Да. Это... Она до сих пор признается, и каких-то проблем здесь нет. Дальше дело как бы уже молодого человека. А, на самом деле, примерно в настоящее время уезжают у нас, ну, наверное, человек 20-30 максимум в год, но уезжают они через, прежде всего, не сразу на работу, а через аспирантуру. То есть они поступают либо в аспирантуру сразу туда, либо у нас совместная аспирантура с каким-то там вузом, и потом они начинают там работать. То есть я бы сказал так, что большая часть ребят, которые от нас уезжают, это все-таки те, которые хотят заниматься наукой. И здесь надо сказать, наверное, еще следующее, что возможность в процессе учебы, сказать, значит, ездить на стажировки, на обучение, она у наших студентов есть, тут сказывается, наверное, прежде всего, наша система обучения. То есть, начиная с третьего курса, то есть первые два года это общая дисциплины, это, по сути дела, язык физики, язык математики, это еще не настоящая физика, там. это первые два года обучения. Дальше... Ну, я имею в виду по всем направлениям подготовки есть своя специфика, но так или иначе, начиная с третьего курса, у них есть курсовая работа. Значит, она может быть либо так сказать, связана с приклад, какой-то прикладной задачей, либо с научной задачей. Там. Это могут быть даже фундаментальные исследования, но обязательно это работа творческая. То есть у нас курсовые работы третьего курса, они проверяются на антиплагиат. Чтобы никаких заимствований, чего-то не было, он все должен сделать творчески сам. Поэтому, когда ребята. А для того, чтобы это сделать, по сути дела, ребята с третьего курса, каждый имеет своего руководителя, он оказывается в соответствующей лаборатории. Эта лаборатория с кем-то обязательно сотрудничает за рубежом. Поэтому вот эти вот контакты, которые они наработаны, ими пользуются студенты. То есть это, так сказать, на самом деле у нас налаженный абсолютно так сказать, контакты, спектр широкий. Значит, значит, если говорить астрономия, то это прежде всего институт Макса Планка а, по астрофизике в Германии. А студенты наши выезжают туда? Да, да, вот я имею в виду контакты в смысле для там. дестажировки. Там это... Потому что, возможно, удаленные, но при этом... Студенты все равно молодость, да, и посмотреть мир, в том числе и как ну, возможно. Ну, на сам сам самом деле, существует. так сказать, тут мы преследуем несколько Я задач. Думаю, а. Что основная задача ваша полудать знания и получить специалиста, соответственно. Нет, не совсем так. Понимаете, так сказать, сколько бы мы, он не учил английский язык, вот если он сам, сам с этим не столкнется, то, так сказать, он все равно его знать не будет. Но без английского языка. Ни, ни в науке, ни в инженерии в настоящее время делать нечего. ну Так в жизни устроено. Да? Поэтому лучше он съездит на два-три месяца, мокнется в эту среду, он поймет, что это такое, он поймет, что без этого нельзя, и начнет учиться. Это, ну, тем, кому, кто имеет базу, они уже сказать, ну, получат просто сказать, тренировку. Значит, это язык. Второй момент, но ну, везде все равно есть некие свои традиции с точки зрения организации работа и так далее. Этому тоже они, естественно, отличаются от нас, от наших традиций. Этому тоже надо учиться. И э, это абсолютно так, такой вот обязательный компонент. Если человек так, хочет эффективно, творчески работать в будущем, он должен смотреть мир. Мы здесь мы ограничиваем, но ну, буду говорить честно, мы выбираем больше Японию по той простой причине, что менталитет сильно отличается, и из Японии все к нам возвращаются. То есть это наш корыстный интерес, у нас очень тесные связи с многими университетами Японии, поэтому для нас, а на самом деле это столь, с точки зрения развития технологического, научного Америки, в и у нас очень тесные связи вот, с Японией, вообще говоря, в течение многих-многих лет. Поэтому, э, но я бы вот, перевернул немножко даже ваш вопрос. Дело в том, что вот, э, у нас уже достаточно много лет, я затрудняюсь сказать, восьмой или девятый год у нас проходит обучение иностранных студентов, то есть вот в этом году в очередной раз во второй половине июля приедут студенты из Инсбургского университета. То есть, как бы кажется, вот австрийский университет, один из лучших университетов в Австрии, они приезжают на две с половиной недели учиться у нас физики, общей физики, ну то, что у нас проходит, скажем, в конце второго курса, ну вот четвертый семестр. Ну, наверное, сказать, это означает что-то, что, -то, что все-таки наш институт что-то имеет так сказать, и умеет учить, раз приезжают студенты. И причем в этом году мы э, не можем брать много студентов в связи с проблемами с общежитиями, с деревней универсиады и так далее. Был конкурс, мы взяли только 12 человек. У них был там конкурс, и поэтому так сказать, достаточно серьезно они мотивированы. Дальше могу сказать Trinity колледж университет столицы более 400 лет они тоже к нам приезжают вот уже последние 4 года учиться не, не может быть я и не прав но мне кажется что они хотят а, прикоснуться вот а, все-таки советская физическая школа она гремела и вот это какое-то паломничество даже вот, посмотреть ну на самом деле и, и посмотреть и страну и сказать, посмотреть и так как мы работаем и в ряде случаев, я бы сказал так, у нас оборудование лучше, чем у них. Вот даже чисто, так сказать, так, Казалось вы, бы. в ряде моментов у нас оборудование лучше, чем у них. Лучше И, японцев. А? Лучше японцев. Ну, э -э я имею в виду оборудование для образовательных целей, прежде всего. Вот же приезжают студенты учиться там... Второго, третьего курса, так сказать, у них немножко сложная система, поэтому mm -hmm. они могут быть с разных курсов. У нас, так сказать, у них не так строго связана система обучения по времени, как у нас там. Во втором семестре то, в третьем, то, там, в четвертом, следующее. Поэтому у них может быть некое смешение по, по, по годам обучения. А, но а, я, ну, наверное, так сказать, буду а, абсолютно откровен, если скажу, что мы, так сказать, это и стараемся и развивать, это и престиж и нашей школы, и нашего Казанского университета, но тогда, когда э, мнение о том, что происходит в нашей стране, на данный момент в Европе, оно, так сказать, сильно отличается от того, что мы слышим по телевизору, и когда значит, приезжают к нам студенты, и мы с ними работаем, делаем им экскурсии, даем возможность там один-два дня побыть в Москве, они видят, что Россия, она другая, то есть они видят ту Россию, которая есть на самом деле. И это тоже наша задача, хоть мы и физики, но мы об этом тоже должны думать. Просветители. Да. Да. Вы знаете, я хочу сейчас испугать родителей. А, у меня был очень хороший знакомый студенческие годы еще, а он поступил в МФТИ, он приезжал, рассказывал Застоль. За он говорит, когда мы дошли на ознакомительную первую лекцию, нам сказали так, ребята, Здесь, в этом институте, а это знаменитый московский институт физический тоже, самое высокое количество сошедших с ума. Я к чему это говорю? К тому, что физика, высокая физика, это высокоинтеллектуальный труд, в том числе на, со студенческих лет. Да? И какой студенческих лет? Вот когда мы говорим о бесплатном образовании, в частности о ЕГЭ и бюджетные места, это абсолютно не бесплатное образование, это серьезный труд ребенка в школе. Пробиться в ЕГЭ хорошими баллами – это серьезный, серьезный, серьезный труд. И я хочу вот что спросить. Как у ребенка даже еще, да не, на уровне подростка, еще не выпускника школы, а, могли бы родители определить, что этот человек, их, их чадо, да, интересуется физикой, и его интересы, его интеллектуальные способности а, позволят учиться у вас? Можно ли, знаете ли какие-то маркеры, да, которые могут определить? Какие-то фильмы он смотрит, какие-то книги он читает. Что вы сами читали, вот, когда вас толкнуло э, в эту науку, в эту профессию? Можно о теме поговорить? Ну, тема, она такая тоже чрезвычайно интересная. Ну, вот если говорить, так сказать, совсем от младшего младшего возраста, дети, которые э, ну, э, склонны, скажем так сказать, физике, физическому или физико-математическому образованию, это прежде всего те дети, которые все разбирают. Вот им они, они купили машинку, они должны ее разобрать, собрать. Вот они пытаются понять, как устроено. Это связано с чем? С тем, что ну, физика это все то, что пытается на самом, так сказать, базовом, ну я имею в виду самом так сказать, уровне атома или не понять, как устроен мир. И вот если у ребенка есть, он задает миллион вопросов. Но эти вопросы, прежде всего, связаны, а почему небо синее, а почему солнышко, так сказать, светит таким цветом. И вот когда ребенок задает массу таких вопросов, это означает, что он хочет. Понять устройство мира. И в этом смысле ему, естественно, надо помогать. Мы, у нас, э, начиная с советского времени, есть большое количество там, школьной литературы, так сказать, да, -то... Перельман один да. там ну, пер Перельман, там есть много других вещей, так сказать, есть э, и сейчас там, и периодические издания. Есть, там. Э, поэтому я думаю, что э, вот. Э, с точки зрения вот самого младшего возраста, это вот примерно так. Тогда, когда э, ребенок становится старше, и у него э, ну, вроде бы как есть тяга к этому всему, все-таки его желательно отдавать в специализированную школу. Далеко, вот, далеко не каждый человек может учиться самостоятельно, особенно в детстве. То есть, те, э, э, очень мало людей, которые могут учиться сами, начиная с маленького возраста. Таких людей, ну, наверное, во всем мире вообще единицы. И я бы еще добавил, Сергей Иванович, вот да, раньше, помните, даже в отдаленной, глухой э, деревне можно было выписывать библиотечку журнал да. «Квант», да. где все разжевано было буквально, все по этим по полочкам и прочее. И то есть, самообразование... Тогда самообразованием можно было заниматься. А сейчас я что-то даже кроме Перельмана-то и не вижу. Нет, на самом деле, так сказать, много достаточно литературы. По субботам у нас есть так сказать, такой цикл, называется «Физика для всех». Причем там бывают у нас занятия, это большая аудитория вмещает, там 200-210 человек, каждую вот... Через две недели, мы по субботам. Во сколько? Значит, бывает по-разному. Например, 15-40, как вот у нас расписание пара начинается. Значит, всегда есть сказать, все, там, в интернете все объявления. Это может быть лекция о каких-то новых сказать, направлениях исследований, каких-то новых достижениях. Порой это бывают лекции так сказать, ну, такого типа вот, физические законы, которые мы не замечаем. Но они, вот эти приборы построены по таким-то признакам. Это бывает показ опытов, куда приходит вот, удивляешься, но приходят с грудными детьми родители. И там, так сказать, собирается там дышать нечем, когда набирается полностью. И поэтому мы, значит, вот за тех детей, которые могут с нами общаться, ну, я имею в виду а, здесь, в Казани, мы всегда, мы всегда готовы помочь, оказать содействие там и что-то работать. Значит, также мы работаем там и, пожалуйста, с детьми, значит, ну, онлайн. Что касается, так сказать, ну, скажем, ребят, тех, которые не имеют возможности чисто, сказать, по условиям проживания, там, пойти в физический класс, физико-математический класс, я бы советовал начать пробовать себя в Олимпиадах. У нее есть желание дальше разбираться, у них есть желание дальше учиться, у него есть этот э, соревновательный дух и, и желание понять. Вот это участие в Олимпиадах, оно уже так или иначе его приведет к общению на более высоком уровне. Я имею в виду, он, да. так сказать, э, республиканская Олимпиада там. Будет так, и дрыбный да, да, он приедет да, сюда, так сказать, здесь мы все равно устроим какие-то занятия, пойдет выше, дальше. Поэтому потом чему-то научиться, сможет поступить тот же самый IT-лицей, ну, если он не казанский, в условиях проживания. Поэтому, но путей на самом деле много. Путей. Знаете, я один как-то заглянул в институт физики, там на, там, на высоких этажей, это было дело вечером, и увидел стайку подростков, ну, лет, наверное, 12, которые живо обсуждали а, квадрокоптеры беспилотные, Оборудование, они сами, я так понимаю, или уч... там какой-то кружок, что ли? Я да, думаю. я могу рассказать об этом. На самом деле, а, мы вот уже, сказать, ну, мы, первый, вот, на, мы начали сентября этим заниматься серьезно. А, значит, а, обучаются у нас дети, начиная с пятого класса, ну там в зависимости от возраста. А, и а, то, что мы их учим, это прежде всего тому, чтобы они начинали программировать, естественно, они сами пока коптеры не делают ну, коптеры они есть там но вот они начинают программировать они начинают понимать как не просто вот эти кнопочки понажимать как сделать так чтобы он опускался поднимался через программу они учат языкам программирования и естественно они там очень живо обсуждаются ну, в группе ну, мы, мы стараемся чтобы в группе больше 15 человек не были потому что в этом случае контакта нет с преподавателем но э каждую субботу по две группы отдельно у нас проходит обучение в институте, ну, начиная с сентября. Это платное? Это платное. Uh -huh. а, сказать, здесь сразу вам скажу, что оплата, она, естественно, оплата преподавателям, но вторая часть, ребенок сломал коптер, не ребенок же должен его платить, мы, сказать кто должен его сломать, и почему, поэтому заметная часть денег из того, что мы берем за эти курсы, она идет на покупку. Ну, вот, так сказать, страховой ну, фонд. Ну, ну, это не то, что страховой фонд, но покупку оборудования, которое необходимо для того, чтобы это все работало постоянно. И сколько, не секрет, стоит? А, значит, стоимость... Примерно. Три а, месяца семь с половиной тысяч. Mm. То есть это... это и небольшие деньги. Нет, это не такие большие деньги. То есть... И на выходе человек, вернее, там, подросток, он, до да любой, наверное, кто заход придет, получает э, какие-то навыки программирования, или он какую то у него... Он появля, по, получает то есть, уверенность в том, что он может идти дальше. Вот это самое главное, что вот это ему интересно, он может пойти дальше. Значит, э, далеко не все, опять-таки, так ну, ну, как бы, заканчивают, ребят, эти курсы меньше, чем поступает. Но это нормально. Э, кому-то это так сказать, кажется сложно, кому-то это потом не интересно но это... Тема беспилотников. Вот беспилотники это ну, фактически будущее, это и настоящее и будущее. Это тема с огромными перспективами и по беспилотному КАМАЗу. Ну а не КАМАЗ уж, а беспилотному большегруду, который сейчас реализовывается на по КАМАЗ программа. Есть и другие программы. Все-таки расскажите, пожалуйста, о них. все-таки это очень интересная тема, модная. И знаете, что это еще какой-то интересный mm. момент? Я, насколько понимаю, тема беспилотники занимается беспилотные грузовые машины, да, самосвалы или большегрузы. Занимается э, лаборатория островызова, где космос да. и где транспорт земной, который в будущем в городах. Нет, как это связано? Как... Постараюсь объяснить. Вот смотрите, а, значит, а, что нам удалось, по сути дела. А, благодаря мы же ведь раньше этой тематикой не занимались. То есть мы стали заниматься этой тематикой последние четыре года. Значит, и вот за четыре года мы наработали так сказать, достаточно много компетенций. Так что так сказать, вот КАМАЗ, который так сказать, мы в Институте физики уже полностью обули электроникой, программным обеспечением, он проехал в беспилотном режиме, когда пускали Керченский мост. Это единственный вот КАМАЗ, который там проехал. Это был КАМАЗ, который мы делали в Институте физики. Имеется в виду не железо, а вот электронику, программный продукт. Дальше, это на самом деле чрезвычайно перспективная вещь, и я не думаю, что основное ее назначение это беспилотные автомобили на улицах. У нас все это работает и в беспилотном режиме, а тут у нас обрабатываются поля, и тогда, так сказать, нет там уставшего, так сказать, там, да есть опас, там... Опасные так... объекты, на которые... Да. Антропогенный фактор. Да, это часть. естественно. И поэтому э, то, что то, так сказать, сейчас в основном говорят, я считаю, что вот такие вот а, а, применения, связанные с большей, так сказать, с промышленностью, с производством и так далее, с, с добычей там, полезных ископаемых, они более перспективны на данный момент, ну, чем вот улица там, и так далее. Да? Теперь попытаюсь ответить на ваш вопрос, как вот космос, что у нас и почему так. А, большинство, ну и правильно сказать, даже весь практически на настоящий момент а, беспилотный транспорт, который создан, естественно, ему надо знать, куда как ехать, ему надо знать координаты, как он может определить координаты, где находится в данный момент автомобиль. Сказать, естественно, мы можем понимать, что вот она есть электронная карта. Чтобы двигаться по этой дороге, нам надо понять, где мы находимся сейчас. Это для нас GPS, а, Абсолютно очевидная связь. А, ну, естественно, кроме этого, это должна быть система быстрого реагирования. Увидел пешехода, увидел там знак, увидел что-то. Это другой вопрос. Значит, наше принципиальное отличие, наше принципиальное отличие, оно заключается в том, что у нас есть ноу-хау, который мы внедрили, заключающееся в том, что без данных со спутников мы также можем достаточно точно управлять, и наш КАМАЗ сам может двигаться. Значит, это я не буду рассказывать детали, но в настоящее время у нас примерно на 20 километров. Движение 10 сантиметров ошибки в определении координаты. Без глонаса и GPS. Представьте себе ситуацию. Либо эта система сломалась, либо вы оказались в условиях, где так сказать ну просто не проходят эти сигналы, либо это тоннель, либо это какие-то карьерные вот, разработки. Да, да. И это все, оно абсолютно там не работает. Вот мы, то, что, собственно говоря, почему, так сказать, на самом деле, вот тут надо сказать историю. Дело в том, что КАМАЗ начал заниматься беспилотным транспортом с другими компаниями. Когнитив технологии. Да, Когнитив да, там ВИСТ, другие компании. И был объявлен конкурс. И тогда мы этот конкурс своим предложением мы начинали серьезно заниматься этой тематикой после того, как выиграли конкурс. В этом конкурсе, в том числе, МФТИ принимал участие. Мы этот конкурс выиграли именно прежде всего за счет того, что смогли объяснить, что использование вот двух способов определения координат, оно принципиально важно, и мы этим можем, эти технологии можем внедрить. Особенно для нашей большой страны. Да. И, так сказать, Это был жесткий конкурс, это было первое большое финансирование, которое мы получили. Это... На самом деле, в данный момент, это, вы знаете, что в конце прошлого года, в декабре, в Казанском университете был открыт центр КАМАЗ-КФУ, куда КАМАЗ собирается передавать, Большинство, сказать, своих технологий, связанных с разработкой интеллектуальных транспортных систем, именно, сказать, с, с, с проведением опытно-конструкторских там, опытно-технологических работ, прежде всего, то, что мы умеем делать. И в настоящее время, вот, наверное, на зависть многим, у нас сформирован коллектив молодежи, средний возраст, там, я, честно скажу, не считал, но ну, не больше 30-31 года, 100 человек, которые работают под этим задачам. Это их задача. Представьте себе, это в институте маленький институт. Сто молодых ребят под руководством, они занимаются этими задачами, потому что иначе меньшими коллективами эту задачу не решили. маленький есть, такой маленький татарский бостонс динамикс. Но они работают в интересах КамАЗа, да? Значит, вы понимаете, что когда мы работаем с коммерческими компаниями, естественно, мы имеем определенные ограничения с точки зрения там и разглашения информации, работы с другими, даже, так сказать, если вот мы что-то всерьез будем давать, интервью на телевидении и так далее, мы должны текст согласовать с КАМАЗом. Это, у нас много, так сказать, Но это... в данном случае, я с каком аспекте, возможно, вас подобно спросить. Mm. А, ребята, которые придут к вам учиться, они могут пойти по этой стезе. Конечно. И, и они могут в этот, в этот коллектив вольются и по этой теме будут работать и соответственно родители которые кстати вот вопрос да я постоянно задаю многим участникам кто здесь сидел до вас директорами института испуган родитель звонок мой сын хочет стать в данном случае астрономом звездочет да. то есть я понимаю что для людей которые не глубоко в этой теме как вам уже объяснили да? то есть в данном случае это ответ на ваш вопрос то есть Идти к вам на астрономию, это значит идти к вам делать беспилотные КАМАЗы Нет, и, при, и при этом зарабатывать хорошие деньги, обеспечить, это же инвестиция, любое обучение инвестиций, родители, когда вкладываются в ребенка, в репетиторов, в его интересы, в ваши кружки, в конце концов, в, бюджет, в небюджетную оплату обучения, Конечно. он надеется получить выхлоп, в плане того, что у него будет успешный ребенок, будет, у них будет достойная старость. Концов, Это очевидно. Да, да, да, да. Я единственное, вот, забыл сказать, вот, просто вот, вот, сейчас удобно вспомнить. Во-первых, а, вот, а, все, что касается контрактного обучения у нас, значит, мы не, не делаем никакой разницы между бюджетными студентами и контрактными. Они учатся вместе, требования к ним одинаковы. Сказать, я заплатил деньги, там, я теперь уже специалист. Требования, что бюджетным, что контрактным студентам, одинаковые. Абсолютно. Это вот наш принцип, и мы жестко этому принципу следуем. Значит, что касается... Давайте вот буквально два слова я еще про, про, про наш коллектив, который занимается интеллектуальными транспортными системами. Я скажу так, что руководители групп, естественно, когда 100 человек есть руководители, если руководители групп, они являются преподавателями. Не полной степени загрузки, они преподают несколько курсов. Но то, что связано с этими системами, они лучше всех знают на данный момент и именно учат наших студентов. То есть мы всегда стараемся привлекать из других организаций э, на чтение каких-то курсов, каких, э, преподавание каких-то конкретных дисциплин профессионалов. То есть мы никогда не говорим, что мы сами, вот преподаватели, знаем все сами. Вот у нас есть ребята, которые так сказать, имеют эти компетенции. Ну, я беру их там на 0,1, 0,2, 0,3 ставки, в зависимости от объема там, дисциплин, которые они читают, и они преподают нашим студентам. То есть мы стараемся всегда привлечь ну, профессионалов к любому делу. Что касается астрономии. Значит, на самом деле астрономия ну, бояться, наверное, здесь нечего. И я уже так сказать, говорю так же. Астрономия, если вот чисто так сказать, мы говорим об астрономии, астрофизике, это все-таки научное направление. Это понятно, что ребенок будет заниматься наукой. Я вам, вот когда рассказывал про наше направление астрономии, говорил, что у нас есть разные вариации. Он может и стать педагогом, то есть если ему что-то не понравилось, мы даем ему возможность пойти так сказать, в другое направление, и либо эксплуатировать или разрабатывать астрономическую технику, это тоже очень интересная задача. Но вот чтобы, как бы, наверное, там не напугать родителей, а сказать, что у нас все очень неплохо и интересно, я скажу так, значит, что у нас есть, естественно, сказать, обсерватория недалеко от Казани, но практически научного оборудования там в настоящий момент нет. Значит, наш полутораметровый телескоп стоит в Турции. А вы знаете, что ну, примерно вот в течение ближайшего месяца будет запуск нового спутника с двумя рентгеновскими телескопами. Значит, это один телескоп будет, который сделали в России, и один телескоп, который сделан в Германии. Наш, благодаря тому, что у нас есть квалифицированные специалисты, умения, в этом смысле мы с помощью нашего телескопа в Турции сопровождаем данные измерения этого спутника. Мы тот университет, который к этой большой космической программе по исследованию всего, что неизвестно, нового вокруг нас галактик и очень далеких, мы непосредственно принимаем участие. Это очень интересно. Представьте себе, что университет будет получать всю информацию и осуществлять наблюдения по самым современным. Последним данным. И все, что связано с космической астрономией. Это одно есть прикладные направления. А, у нас есть новый телескоп, а, который мы установили на Северном Кавказе рядом с а, специальной астрофизической обсерваторией. Значит, а, он имеет такое название мини-мега Тартора. Вообще, говоря, как бы загадочно. А, Тартога это а, в Чили.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 либо, так сказать, превращать телескопу. Примерно так же, как вот недавно буквально фотографии черной дыры получили. Да. Насколько я знаю, там было несколько, несколько этих... Несколько мест наблюдений, там да. было так, да. да? Да, несколько точек. А скажите, а вот нет ли определенной обиды, связанной с тем, что все-таки есть знания, да, есть интерес к космосу, а... Сама наша страна в последнее время в космосе теряет лидирующие позиции, очевидно, теряет. И а, когда смотришь, как европейцы, американцы, японцы отправляют спутники, к, не спутники, а межпланетные аппараты к каким-то небесным телам, планетам, выходят за пределы нашей Солнечной системы. Я знаю, что а, в, еще в 2015 году должна была стартовать, в которой Казанский институт участвовал, ваш институт участвовал, программа. Лунные разработки без а, лунакоп, так называемый, да, да, да? Да, еще да, в 2015 году должны были запустить. В итоге отнесено 2019 год, и в итоге сейчас даже неизвестно, когда это возникнет, а работы-то ведут, люди включаются, проявляют интерес. Нет такого, что люди выгорают в конце концов. Вот я бы сказал так, вы знаете, наука, она, так сказать. Естественно, привязана к финансам, это очевидно, да, все это понимают, разработка оборудования, естественно, привязана к финансам. Но я бы сказал так, что э, э, я надеюсь, я вот более того, я, скажем так, уверен в том, что э, в ближайшие годы будет сформулировано вот это вот направление, в котором наша страна выставит в космосе. Потому что вот все, все то же самое, так сказать, там, э, Китае, на Луну, мы на Луну, там, и так далее, это уже не выставил. Это надо, так сказать, думать, э, что мы можем там сделать с точки скажем, ископаемых там на Луне, там, это должна быть прикладная задача. Но если вспомнить историю, когда мы говорим, что мы были такими успешными в космосе, на самом деле первый спутник, а если себе представить, что это такое, по сути дела, это небольшой спутник, который имел передатчик, который делал пип-пип-пип-пип, и он делал это уверенно так, что услышали многие. Если бы э, Советский Союз в то время захотел бы сделать систему более сложной, то он провозился бы еще год-другой, и мы бы не были первыми в космосе, надо уметь правильно выставить. То же самое с выходом так сказать, первого человека в космос. Да? все видят, так сказать, Время первых этот фильм, там, замечательно снятый. Поэтому вы знаете, я могу сказать так, что вот в завершение мне, на самом деле, с очень многими людьми, так сказать, связанными с космонавтикой, повезло в жизни общаться. Вы, наверное, помните, что вот два года назад у нас в гостях был в институте Алексея значит И многие другие люди регулярно приезжают так сказать, и выступают у нас с докладами. Поэтому... Обидно оно э, на самом деле э, не должно быть, потому что в любом случае любые знания не будут использованы. А вот э, тогда, когда люди, ну, я бы сказал, обижаются действительно, значит, они не так много знают. На самом деле речь, э, работы ведутся. Значит, если говорить вот, да, мы там что-то там не звучали, да, но я знаю, как наш институт с нашим там, телескопом. В прошлом году принимали участие, когда китайцы гоняли свой спутник тенегунь один. И мы каждый час сообщали сказать, данные о том, как идет спутник по какой траектории, как основного там телескопе ММТ Северного Кавказа. Не закрутился ли он при торможении и так далее. И это была огромная работа. И мы при ней принимали участие. То есть телеметрия. Потому что если он там, допустим, закрутился, сбился с траектории, он может упасть на территорию нашей страны. Каждый, так мы передавали данные, так сказать, в Институте прикладной математики Минкелдоша пересчитывались постоянно эти траектории, все это определялось ну, в реальном режиме времени, это на самом деле огромная задача, и хотелось бы больших успехов, но все сразу не бывает. Мы буквально заражаемся вашим оптимизмом, и на дальних тропинках далеких планет останутся наши следы все-таки, и... Хочется поблагодарить, казалось, хочется, мистер, поблагодарить, да. хочется поблагодарить за столь замечательный экскурс а, в то, что связано с физикой, а, в такую замечательную беседу. И для вас, а, дорогие телезрители, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был директор Института физики Казанского федерального университета Сергей Иванович Никитин. Большое вам спасибо. Большое спасибо всем спасибо. телезрителям. Большое спасибо вам за замечательные вопросы. Спасибо. Спасибо.